Привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня кардинальное тестирование из fixprice. Приобрела себе вот такую краску для волос за 55 рублей. Решила полностью изменить цвет волос. Безнатуральная краска для волос. Я взяла натуральный русый, кому интересно 6.0. Вот. Тут написано 150 мл объем готовой краски. Суперстойкое и равномерное окрашивание, умное кератиновое восстановление, реконструкция структуры волос. Результат – максимальная яркость цвета и роскошное сияние здоровых волос. Без окислительной эмульсии и без аммиака. В общем, вот такой вот стаканчик, достаточно очень легенький. Вот, я его уже распечатала. Сейчас покажу, что у нас внутри идет. Собственно, идет вот такая вот сама упаковка с краской. Непонятно, что тут порошок или нет, не порошок, скорее всего. От фитокосметик. Так, дальше идет восстанавливающая маска для волос. Так, далее идет листовка. Тут нарисованы все виды краски этой серии. Про саму краску рассказывают. Так, перчатки тут в наборе и инструкция. Так, сейчас я вам мельком прочитаю, что здесь пишут. Так, тут вот инструкция по применению. Упаковка содержит пакет с АШС краской 10 грамм, пакет с АШ с маской для волос 15 мл, перчатки, инструкция по применению и листовка. Меры предосторожности, используйте перчатки. Так, вот так все знают, тест на чувствительность. Приготовьте смесь из небольшого количества. Краски горячей воды перемешавших их в любой неметаллической посуде, и не следует готовить весь объем краски. Так, нанести приготовленную смесь из небольшого количества кожи на внутренней стороне локтевого сгиба или за ухом на 10-15 минут. Затем смотрите, Если в течение 48 часов не наблюдается признак филологической реакции, смело используйте краску. Ну, я отчаянная в этом плане, я тест на чувствительность проводить не буду, но вы обязательно сделайте. Принес, меня не берите в этом плане. Нанесите приготовленную смесь на корни волос, распределите красящий состав по всей длине, после чего ставьте на волосах на 30-40 минут. Переходите к заключительной обработке. Заключительная обработка это тщательно промыть волосы большим количеством теплой воды, пока она не станет прозрачной. После окрашивания нанесите на влажные волосы, восстанавливающие маску для волос. Через 3-5 минут смойте теплой водой. Так, вот я ее уже читала эту инструкцию, и что мне тут стало непонятно. Тут написано: стакан, прилагающийся в комплекте или другую неметаллическую емкость, высыпьте пакет с краской. Залейте порошок горячей водой кипятком 85 100 градусов до отметки 150 мл, указанный на стакане тщательно. Указанный на стакане. Тщательно перемешайте кисточкой до получения однородной массы. Подождите, пока смесь остынет до температуры 50-55 градусов. Перемешайте и нанесите на волосы. При размешивании краски возможно образование комочков, которые не влияют на результат окрашивания. Приготовленную смесь необходимо использовать один раз. Что тут интересно? Тут вот это 150 мл. Я уже обсмотрела весь стакан. Я не нашла этой отметки. Вот. Тут, конечно, вот, на... вот тут вот написано 150 мл, наверное, это и есть отметка. Но я в любом случае не буду использовать, размешивать краску в стакане, потому что я взяла две штуки, потому что на мою длину, скорее всего, одной упаковки не хватит. Буду разводить в своей емкости, получается 300 мл. И вот два порошка с краской. Интересно, что получится. Ну, надеюсь, на положительный результат должен получиться натуральный русый. Вот. В общем, сейчас посмотрим. Надеюсь, все хорошо. Вот такая жижа у меня из двух упаковок получилась наверное даже бы одной упаковки бы хватило. запах конечно так себе в общем как-то так сейчас подожду когда остынет и буду наносить на волосы что вот нанесла я краску наносила я себе сама, так, чтобы удивить не обращать внимание. Что хочу сказать, краска пахнет не очень приятно. Вот не хватило на мою длину где-то полторы баночки, то есть две это многовато и одной и тоже маловато казалось. Вот и что еще хочу сказать, наносите аккуратно, потому что с кожи она как-то очень плохо смывается. У меня до сих пор на руке еще не могу отмыть вот в общем посмотрим даже самое интересно что получится встретимся на готовом результате ну что вот такой вот результат у меня получился что хочу сказать девочки не вздумайте брать эту краску потому что это какой-то пипец просто я испортила все волосы я их во-первых не могу нормально расчесать они сухие как солома в общем это вообще просто полный ужас я их даже выпрямила утюжком, и я их не могу нормально расчесать, хотя они прямые. Вот сейчас придется мне кучу устанавливающих средств, чтобы хоть как-то их реанимировать. В общем, как-то так. В общем, не покупайте. Там продаются много красок в Пикс которые, в принципе, годные. Годные за такие суммы, за 50 рублей, 70 рублей. Если интересно, посмотрите предыдущие мои видео, там я некоторые краски уже протестировала и высказала свое мнение. В общем, как-то так. Пишите в комментариях, как вам больше нравится блондинка или такой русый цвет, будет интересно почитать. На этом у меня все. Всем пока!